Всем привет, с вами Мототек и сегодня мы открываем новую рубрику электротранспорт. Еще несколько лет назад мы и я в частности скептически относились к данной виду Видя Сигвей не верили или отказывались верить в то, что за таким транспортом будущее. Но стремительное развитие этой отрасли и технологии, которые стали доступны для широких масс, переубедили даже такого ярого приверженца ДВС, как я. А самое главное в такой штуке, это то, что на ней не нужно учиться ездить. В машине, мотоцикле, велосипеде есть очень много органов управления, с которыми водителю приходится оперировать. В гиробордах и гироскутерах их либо вообще нет, либо максимум один, это штанга. Нет потребности держать равновесие, он сам себя балансирует. Если в двух словах, 5 минут практики, и вы же умеете управлять этой машинкой. На сегодняшний момент ассортимент электротранспорта очень велик. Мы остановимся на некоторых из них И проведем легкий экскурс по таким категориям Как Гироборд или гироскутер Мини-сегвей И робот-найнборд Начнем с бордов. Как мы видим, это две платформы Соединены между собой шарниром На каждой из них располагается Мотор-колесо Которое работает независимо Принцип действия такого устройства достаточно прост Мы включаем борт Становимся на него, наклоняем вперед, он едет вперед. Наклоняемся назад, он едет назад. Поворот осуществляется усилием на одну из ног. Левая, правая. Основное отличие гиробордов между собой это размер колеса, мощность и грузоподъемность. Как мы видим, они бывают с колесами 6,5 дюймов, 8 дюймов и 10 дюймов. Чем больше колесо, тем больше мощности электродвигателя. Также, чем меньше колесо, тем меньше вес требуется для его активации. Соответственно, чем больше колесо, тем больше грузоподъемность. В 10-дюймовых моделях колеса пневматические, что дает вам возможность передвигаться практически по любому покрытию. Также, практически ко всем гиробордам в комплект входят сумка, пульт управления и Bluetooth-колонки встроенные. В мини-сигвей, в отличие от гироборда, нет шарнира, и управляется он несколько иначе. Ну, собственно, я покажу. Включили, стали, наклоняем штангу вперед, едем вперед. Поворачивать тоже наклоном штанги в нужную сторону. Даже немного проще, чем на гироборде. инбот это что-то среднее между мини-сигвейом и роботом. Он более автономен. Сразу после включения он сам себя балансирует, очень устойчивый. На нем сможет ездить даже 4-летний ребенок. Управление похоже на мини сигвей То есть управляется штангой. Еще одна функция такого устройства это дистанционное управление. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите более детальные обзоры по каждой из моделей. До свидания.